просто регулировать скорость здесь хочется ускориться и это получается слишком быстро как можно использовать лыжный тренажер для подготовки к триатлону и вообще для тренировок этот тренажер я использую когда выполняю упражнения по ОП при правильном использовании этого тренажера работает спина, бицепс и трицепс. Спина нужна для бега, для велосипеда в основном, ну и для плавания, естественно. Бицепс и трицепс нам нужен на плавание. Если неправильно работать с этим тренажером, эффекта не будет. Тренажерчик в отношении с девушками помогает. Есть. Масса тренажеров, которые помогают в отношениях с девушками. Очень масса тренажеров, таких есть и упражнений. А сейчас я вам покажу пару упражнений для улучшения силовой качества при плавании. Толчок длина от груди. Здесь важно соблюдать следующие правила. Значит, локоть у нас выпрямлен до конца, почти до конца. То есть не совсем на прямых руках, а чуть-чуть согнуть в локте. Но обязательно нужно не опускать руки. Ни выше, ни ниже. Ровно параллельно полу. И работаем. Работаем так от 30 секунд до минуты. Вес выбираем не совсем тяжелый и не совсем легкий. Средний вес, потому что работа такая достаточно интенсивная. Мышцы будут уставать очень быстро, если взять тяжелые веса. То есть работаем так от 30 до минуты, Под их делаем минуту 2 по самочувствию, по состоянию, ну и по уровню подготовленности, естественно. Три серии таких мы делаем, этого будет достаточно. Следующее упражнение у нас сгибание-разгибание разгибание рук за головой с блином. Делаем все то же самое, от 30 секунд до минуты отдых между интервалами от минуты до двух. Делаем три повторения, три серии. Работают у нас трицепсы. Важно до конца выпрямлять руки наверху, следить за этим. Данное упражнение используется также в комплексе специальных упражнений для плавания, для улучшения силовых качеств. Следующее упражнение также из комплекса специальных подготовительных упражнений на плавание Направленное на улучшение силовых качеств Значит, ставим руку параллельно полу Это у нас рабочая рука И выполняем такое достаточно простое упражнение да? При этом в, этом в этом положении у нас должно быть все 90 Параллельно Нигде никаких провалов не должно быть Все должно быть строго ровно работает у нас крылья то есть ну, вот, широчайшие. они должны у нас работать гореть и так далее Друзья, сегодня мы показали вам специальные упражнения для повышения силовых показателей при плавании. Если вы хотите знать больше о тренировках, о триатлоне, подписывайтесь на наш канал «Путь Айронмен». Это канал для железных людей. Оставайтесь с нами.